Давай, ты. Ага, да, ты не не А еще время, такая, что нужно... у один. больше Собирать. Так. Собирать. сейчас не собирают меня вот, вот здесь вот ножнички mm -hmm. вот. Видите? Угу. Маленький такой объем. Сейчас я вам покажу, как у вас получилось. Очень аккуратно, ничего даже корректировать не надо. Сейчас я вам покажу. Так, отключаюсь. Отмена, завершить отмена.